Всем привет, с вами Киевица. Сегодня я буду снимать видео о том, как э, я буду проводить день, то есть это день жизни. Выходим Выходит А Потом, что? Потом за сюрпризом. Хотелось 50 рублей, пойдем покупать. Пожалуйста. Так большой маленький, да? да. Да, мы уже в зоопарке. И ведем брата на батут. В зоопарке. На батут. Отлично. Чё к чему? Меня не пускают на батуты. И чё, что, что большая? Вот, на ну, Новосибирске всегда всех пускают. Ненормальные. А это кролики. О, господи. Вот это господи! Ряд всяких свиней тут по На меня похоже. Не слева, ты Ой, мой, Хорош. Даже лошадка от тебя ушла. Да. И, и еще ладно. я <свист> Ну, ну ночи. Э, э, коза. Ну ты коза. <свист> ну. Да. Вроде... Посмотри, котел, сарга. Посмотри... Еще один... Правда, согрозит. Она уже пошла. Угу. Мадашка... Куть в мире. Не роблюд, ты свинья. Свинья. Да ну кто-то все-таки сожрал эту капусту. Так, это... посмотрите Они розовые, они розовые, они розовые, они розовые. Они розовые, они розовые. Красивые. Они розовые. Классные, правда? Мама, смотри, кто тут уже есть. Ну, далеко, да. Давай, я да. Это борсучок, это борсучок, Это я. Приветик. Привет. Ой, ты маленький, ты какая прелесть. Это я, это я. Окончательная часть моей такой вот. Хотя не окончательная, а просто прям шкафтичная. Вот маленькая. Какая шлаточка. там хохлопят пюрочки. А вот здесь классно. Здесь вот сидят гусочки. гусечка гусечка Вот она, гусочка. короче, сейчас мы направимся к последней части моей трилогии о зоопарке. И закончим. Дюха. Дюхарь. Дюхаль. Интересное сравнение. Здесь начинается самая красивая часть зоопарка. То есть вот эта вот дорожка просто обалденная. Она суперская. Здесь супер клетка для тигра, вон там тигрюшка лежит, Он стоит. Э, клетки. а вот там у него дерево растет, настоящее дерево, это просто обалденно, и когда мы поворачиваем птичник, где хранятся снегири и всякие вот такие птички, которые наши, и они живут вот в этой клетке, она белая, я люблю белые клетки. Вот эта тигра, она серая, и здесь вот она такая беленькая, И это так, так прибавляет пространство. А вот там вот сидит самый красивый в Да, ты. Ты попадешь в видео! Уху! И здесь есть такой уголок, который я обожаю. Я здесь всегда сижу, когда прихожу в зоопарк. очень красиво. Здесь есть вот такие качельки деревянные и они на цепях. Это очень клево. Вот я сижу и думаю, что обалденно. Уссурийская тегрица Багира находится под патронажем. Патронажем. Что? В общем, здесь обалденно. И вот здесь вот есть такая фигура из камня. Она очень красивая. Вообще здесь в зоопарке очень много фигур орлов, потому что орел это очень красиво. Это благородно и прикольно. По-моему, очень миленько поставить себя дома каменного орла. Вот такой человек. Ту часть, которую занимает больше половины всего зоопарка, потому что там сидит я вас туда не поведу. Просто почему? -то, почему ты нас туда не поведешь? Потому что туда пройти нельзя! Сокращу Лилипускину речь Я скажу просто там много народу. -дикобраз. Здесь находится самое экзотичное место из всего зоопарка Потому что здесь находятся куати. И как еще называют их? Насухи Вот такие вот рыжие цветки. И здесь несколько. Трое, по-моему. Очень красивые. Они такие миленькие. У них длинный носики. Они сдают такой милый звук. У него даже есть маленький. Вот оно, молюсечко такое. Малюсенько. Скажем или сказала, милипустин. Но сейчас я в самую красивую часть зоопарка, которая. В которую обязательно нужно бросать монет